Все подробности, инструкции и руководство к действию находятся по ссылке в описании под видео. Ну, шо, спасибо, это туда-сюда. И вот так мир стал чуточку лучше.